Уважаемые наши товарищи, единомышленники, сегодня Международный форум добрососедства поздравляет вас с самым большим праздником на Земле, с Днем Победы, с Днем Победы над фашизмом. Сегодня мы скорбим по всем погибшим, по людям всех национальностей, и сегодня у нас есть большая надежда что все же мы сумеем защитить мир на земле. В прошлом году, 9 мая, Международный форум добрососедства был в Минске. На самой главной площади мы отмечали этот красивый праздник. Увы, в этом году у нас большие осложнения, так и в Латвии, так и в Литве этот праздник. Достойно отметить нам не удастся, но мы его отметим и отмечаем сегодня в своих сердцах. Мы благодарим всем погибшим за самый большой подарок, который они сделали для нас. Вечная слава! И я передаю слово самому дорогому члену команды международного Форма добрососедства Римантосу Гречесу. Трудно, трудно Эрика что-то и добавить, потому что вы очень хорошо сформулировали свое поздравление. Я только хочу добавить что: что вот нынче, когда по Литве прошелся цунами по свержению памятников на воинских кладбищах, э -э стыдно стало за наших политиков, стыдно стало мне особенно за моих земляков в Юрбаркосе, которые во время... Снесение памятника, даже добрались до костей. Эти люди, которые похоронены на территории Литвы, они не были оккупантами. Как бы мы там ни рассуждали, что было дальше, это совершенно другая тема. Эти люди, которые отдали свою жизнь, они изгоняли из нашей земли немецких оккупантов, которые собирались вообще стереть с лица земли нашу маленькую Литву. Поэтому к ним, к их памяти, мы должны относиться особенно трепетно, с особым уважением. И праздник Победы, как правило, ежегодно отмечается во многих странах. Проходят демонстрации, проходят митинги. Проходят шествия бессмертного полка. Жаль, конечно, что у нас, в нашей стране, все это пригашено, я бы так выразился. Уже бессмертный полк не будет выходить на улицы. Но... Многие наши граждане, которым дорога эта победа, которым дорого освобождение нашей республики от фашизма, придут в этот день с цветами к кладбище, к мемориалам. И я тоже. Обязательно вместе с клепичанами, с цветами в руках приду к мемориалу павшим героям. Всех наших граждан, которые помнят подвиг тех солдат, которые освободили нас от коричневой чумы, Поздравляю с наступающим днем Победы и просто напоминаю, но ну, те, которые читали мои книги, знают, что мне в шестилетнем возрасте вместе с родителями, сестрами пришлось стоять перед автоматами. СС-овцев чудом мы уцелели, поэтому я с детства помню, что такое фашизм. «Люди, будьте бдительны», – когда-то сказал знаменитый Юлий Фучик. «Мы должны быть бдительны». Спасибо. Спасибо, Риманту Сугрейчису за поздравление из Клайпеды. А сейчас мы слово передаем в красивый регион Литвы Аукштадварис, там, где сегодня Казимирас. Слушаем ваше слово. Знаете, друзья мои соседи, и далекие, и близкие, я сижу в фоне неба голубого. вот И по писаниям историческим, те, которые еще не стерты, также началась война и в Литве в 1941 году, как детишки в пионерском лагере, там собирались зарядку делать, там спали еще, ну и самолеты понаехали. Вот Так что вот эта безоблачная, такая вроде бы ясная погода, это нет гарант какого-то будущего мирного. Гарант есть только наши воспоминания. Воспоминания, рассказы, отдать честь. Это, в принципе, война, великая честь отечественная Как ее там не пробовали переписывать, но это шла, это победа 9 мая одной идеи против другую идею. Наверное, поэтому и эти памятники рушат, потому что идея, -то это Вечная дружба, победы против зло. А фашизм, нацизм, тогда это однозначное зло было. Мы тут не сидели. Если бы сидели тут немецкие какие-то там дворянин прислуживали, дворянинам услуживали бы. Как в Литве приготовлено, как и Риммонтас говорит, участь была прискорблена. Не должно оставаться было. Литвы или топны такие, какие они есть. Присоединяюсь, друзья мои, Всем поздравлениям тоже поздравляю не только от себя. Простыми людьми, говорит они все в знании, одинаково. Это пробует строить подогнанный какой-то тенденция. А в принципе простые люди это вспоминают одинаково, как это победы в зло. Так что, выступающие что умеем, давайте отпразднуем этот великий день. И нам тогда нужна была одна победа, одна для всех, и за ценой люди не постояли. Так что с праздником, дорогие наши! С праздником всех-всех! И пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мирная земля. Самым красивым праздником весны. С Днем Победы!